На задворках, Не совсем не в мире мы, а где-то На задворках мира среди тени. Николай Гумилев Все это убогое, слое бытие, Продолжение долгое, ничего нигде Сезари иголками Шуточки в фойе с наколками Уточки в воде Горы, замки, домики Лытки, плюх и нырк Воры, замки, комики Пытки, нюх и зырк С иском политическим Тормошат народ С иском воли к тысяцким. Та машина врет. Все это убогое, злое бытие, продолжение долгое, ничего нигде.